Всем привет, спасибо за фрагбро Коротко о балансе Варфейсе Вот мы играли сейчас в пати 4 типа Вот этот челик а Вот этот челик Ну и я Там 1-4 почти кд Вот, за нас кинула вот этого баклана Он реально баклан Но у него тоже 1-4 кд и стрелять умеет Внимание! Кого дали против нас? Смотрите. Вот это Чепушило 0.8 КД. Вот это Чепушила 1.1 КД. Вот это вообще Сильверос 0.9 КД за 1000 каток. И вот такого дурачка 0.8 КД. Че по балансу, все, заебись.